Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях человек с неимоверным опытом в построении огромных организаций. Сейчас он сооснователь сообщества Изи Бизи, Изи Бизнес Комьюнити. Юрий Свобода. Привет, Юра. Всем привет. Так, Юра, у нас буквально простых три вопроса. Давай. и Первый – это чем мы действительно, вот, не знаю, качественно, Отличаемся от других проектов, которые представлены на рынке. То ли э, это компании, то ли некие сообщества, то ли проекты. Вот чем, мы, чем мы отличаемся? В чем уникальность комьюн... да. Easy Business Community? Да, ты да. В Я всегда об этом рассказывал на презентациях. Еще раз повторюсь. Мы являемся синергией трех инноваций. Это инновационная идея, инновационный продукт инно... и инновационный маркетинг. Причем инновационность идеи. Сегодня бизнес будущего, очень многие аналитики называют бизнес создание сообщества. Мы еще раз создаем сообщество международное на блокчейн-технологии. Вот. И э, по, эта технология нам позволит, во-первых, делать э, такое, как бы, получать такую концепцию доверия без доверия. Сообщество никому не принадлежит, и в то же самое время принадлежит всем. Вот, дальше. А, смотри, в чем вообще гениальность. Представь себе, что у тебя в каждой стране, в каждой стране мира есть по 10 тысяч друзей. И мы все знаем прекрасно принцип шести рукопожатий. Да? Ну, об этом есть фильмы, там, об этом есть много философских там, а, также, там, высказываний. Вот. И очень легко, имея такой огромный рычаг, таких классных приятелей, классных друзей, и знакомых по всему миру, находить гениальные идеи, находить талантливых спикеров, преподавателей, у которых есть на самом деле очень мощные знания, которые могут помочь многим людям. Ну, например, есть я знаю человека, у которого есть хорошие методики, но быстрого изучения, например, допустим, английского языка, да, эти методики не расшарены, их нет нигде в интернете. Но красота в том, что ты можешь за неделю, за две хорошо очень уже говорить по-английски там в любой англоязычной стране понимает их они а тебя и это здорово не надо учиться там ходить месяцами к репетиторам мы нашли такого человека благодаря комьюнити вот, благодаря комьюнити можно находить э, огромное количество классных продуктов и цифровых и физических упаковывать их в хорошие стартапы вот, и запускать классные ICO не те которые вот, вообще сейчас есть на э, крипторынке непонятны с непонятными идеями, непонятными вообще будущим, что там за этим стоит. Вот Читаешь, ты не понимаешь, там не white paper, ни, ну ладно, road дорожную карту можно разрисовать. White paper читаешь, и ты реально не понимаешь, в чем же все-таки гениальность этой идеи, и почему эта монета или эта акция вырастет цене. А так представь себе, допустим, такой сюжет. Идея кроватки, в которых не плачут дети. Например, как, как ты считаешь, крутая идея? Вот ты бы поучаствовал в таком стартапе. Сэкономила бы многим нервы. Конечно. Это массовый рынок. Это, это бы реально завоевала идея огромный, там, скажем, сегмент рынка. Так вот, представь себе, мы находим подобные идеи, упаковываем и запускаем. И участники комьюнити первыми получают инсайдерскую информацию о выходе, о подготовке к выходу тех или иных стартапов, каких конкретно, в какие сроки, что за этими стартапами стоит. И тогда человек сам принимает решение. О, окей, я участвую. Вот в этом, понятно, И Плюс Супер. еще собраны знания на площадке. Постоянно мы ее наполняем. Вот. Знания современные, которые прямо сейчас актуальны. Потому что, допустим, есть много курсов в интернет-пространстве по, например, Инстаграм. Да? Или по там, как свои страничке монетизировать ВК, Фейсбук, Одноклассники, но любой вам специалист скажет, что год назад было, оно сегодня уже не работает, сегодня новые апгрейды произошли, какие-то новые тюнинги там добавились, да, вот в этом направлении, и мы держим баланс именно самых последних горячие пирожки, да, из печки, последних самых методик, знаний, технологий и также инструментов. Вот, дальше. Ну, и тут же сразу в этом же и получается, я сразу ответил на вопрос, в чем, в общем-то, инновационность нашего продукта. Вот именно в этом. Находим уникальных, хулибинных, уникальных, там, будущих талантливых спикеров, там, талантливых бодер-шеферов, там, Рэнди Гейджи, там, талантливых, например, там, допустим, там, Джеков Ма, там, Стил Джобсов, кого угодно, да, можно фантазировать до бесконечности. А, а, а у них нет... Двух вещей в основном. Либо их никто не поддерживает, либо у них просто не хватает финансовых ресурсов. И мы, как комьюнити, имея уже большую силу, вот мы это можем спокойно продюсировать все вместе и все в этом участвуем. Вот. Ну, и гениальность, вернее, инновационность маркетинга нашего в том, что мы, как сетевики с опытом, люди, которые в МЛМ проработали десятки лет, и не когда-то, а вот, вот и, до, и до сегодняшнего дня, мы являемся и играющими тренерами боевыми командирами полевыми да находимся в сети в полях работаем проводим встречи там мероприятия э, ставим системные там технологии и и так далее так далее консультируем многих даже сетевиков э, потому что ну есть э, чему чем поделиться скажем так да и вот э, мы знаем проблемы э, на самом деле этой индустрии э, поэтому Пришли сетевики, у которых, топы, топы, у которых, которые знают вторую сторону этой луны сетевой, да, вот у темную, о которой они знают все дистрибьюторы, которые приходят, сначала мы приходим все-таки в розовых очках, все классно, круто, прикольно, здорово, вот. А потом, когда ты становишься лидером уже высокого уровня, ты начинаешь сталкиваться с закулисной э, ситуацией, от которой немножко волосы дыбом поднимаются и мурашки по телу, и ты думаешь, ё мое, я отдал 7 лет или 10 лет жизни в этой компании. Теперь я понимаю, что компания идет на самом деле в никуда. Или где-то сейчас остановится, станет на дрейф и все. Но я не буду сейчас там эти детали и подробности. В общем, мы э, собрали, вытащили все-все-все слабые места, которые сегодня в малом индустрии присутствуют, которые можно обнаружить невооруженным глазом в любой на самом деле компании. Вот, убрали всевозможные, то есть состыковали очень... Здорово несколько моделей, именно маркетинговых. Потому что, допустим, ну самые такие популярные, какие есть, это линейный маркетинг, вот это бинарный, бинарная модель и матричная модель. И есть люди, как в общем-то в еде, да, разбитые по своим вкусовым качествам или там ценностям. Кому-то нравится линейка, кому-то нравится бинар, кому-то нравится, например, допустим, там, матрица. А мы сделали такое шведское меню, шведский стол где каждый может для себя найти на свое игровое поле. И в то же самое время эти все одновременно маркетинговые модели в одной находятся. То есть пришел к тебе человек, ты подписал человека, он у тебя сразу и в линейке, и в матрице, и в бинаре. И ты оттуда, оттуда, оттуда уже зарабатываешь. Это очень круто. При этом 100% распределяется по сети, а это возможно только благодаря цифровым информационным продуктам. Ну, простой пример. Допустим, группа по Bitwolf сыграла песню, записала. Это цифровой продукт. А это цифровой продукт, поверьте. Все, на, на это не было затрачено много там, энергии, там, сил, времени. Ну, они ну, собрались, там, час порепетировали, там, еще там, 5 минут спели, вот и все. А потом дальше десятками там, лет эта пластинка продается. Бесконечно много, в огромными тиражах. И больше не нужно затрат никаких финансовых на это. Нет никаких там, факторов сторонних, типа, там, допустим, лицензирования, например, там, логистика. Вот, сроки годности, что-то испортилось, да, то есть, ну, физика, физический товар, он, как словно, не поворотливый. Сегодня век информационных технологий, дорогие мои. И это говорит о том, что именно это тренд. На цифровых технологиях сегодня люди делают миллиарды. Смотри, Павел Дуров, Цукерберг. Тот же самый Джек Алиэкспресс, И много сейчас я могу перечислять еще известных миллиардеров последнего поколения. Это люди, которые стали вот такими вот прям мега богатыми благодаря цифровым технологиям. Вот. И понятно там, что теперь благодаря этому можно в маркетинге процентов распределять в сети. Никаких маргинальных винтов. То есть нет спецусловий. При которых тебе заплатят тот процент, который тебе пообещали в маркетинге. То есть, грубо говоря, простым языком для любого сетевика будет понятно. Имея всего лишь одну ногу, одну ветку, то можешь заработать миллион долларов. Это нонсенс. Покажите мне хоть одну э, такую модель маркетинга, где это возможно. Вот. Все. По этому поводу все. Вот в, в чем, в общем-то, да, уникальность э, Easy Business Community. Да, благодарю. А, второй вопрос. Вот представим, что человек реально пропитался идеей, она зашла в нему, и к нему. И... Вот какие простые самые действия может человек совершить в первое вот, время пребывания в нашем проекте, если он выбрал э, роль э, популяриза популяризатора идеи, активную роль в этом проекте? Роль строителя. Строителя. Да, если он интересует построить сеть, заработать э, какое-то состояние, там, стартовый капитал, да, потом благодаря нашей площадке научиться, как деньги... Сохранять и приумножать, потому что это и вторая боль сетевиков многих. да, Нигде не учат, по самом деле, приумножать деньги. Это факт. Я знаю огромное количество людей мы были в индустрии лидеров высокого полета. У них были огромные деньги, а потом так, через какое-то время смотришь, денег нет. Почему? Да потому что не научили с деньгами правильно обращаться и правильно управлять этой энергией. Сохранять эту энергию и приумножать, накапливать. Так вот, рекомендация к таким людям, да, как быстро стартовать. У нас есть готовые методики, готовые инструменты, готовая система рабочая, вот, огромное количество практических материалов. Понятное дело, есть аплайм-линия, где можно у своих там, лидеров, у своих наставников, спонсоров узнать, что, где, как, какие шаги нужно делать, да, Из по большому счету, есть понятные, очень очевидные камешки, на которые ты ставишь ноги, переходя через бурную горную реку, понимаешь, да? Вот. И сейчас не буду тут это все в деталях. Это вот лучше уже прийти в комьюнити, погрузиться даже с базового пакета в образова... Ну, давай так, в образовательном направлении, там, фа... берем факультет мультиуровлевой маркетинг, прям первые-первые там уроки и все, и там уже человек очень будет понятно. Плюс есть еще у нас там свои там школы запуска. Вот, плюс сейчас стартует у нас проект Лига Чемпионов а, с ежедневными там, планерками. куда могут прийти ну, онлайн-сборы онлайн такие сборы, да, утренние, а, такие мозговые штурмы, обсуждения, там, что получается, не получается. Такая классная поддержка, отличная для новичков. Куда может прийти абсолютно любой участник а, Лиги Чемпионов. Вот, а, почерпнуть оттуда много информации. И каждый день это, это, это такой некий кислородный баллон, где ты можешь глоток свежего кислорода получать каждый божий день и очень быстро динамично двигаться. Вот это у нас сейчас будет вот три месяца подряд июнь июль август. Прям целый проект классный грандиозный. Ну как раз на фоне именно того, чемпионата мира по футболу, да, это все так... в интегрированный тренд мы залазим, так сказать. Здорово, благодарю. Как раз ты вот, немножко зацепил тот вопрос, который я хотел задать Треть, в конце. Который, да? Ага, да, я вот как раз и хотел попросить тебя поделиться идеей, вот на чем на чем стоит сфокусироваться в следующий квартал, да вот три месяца, три лета, и зачем главное? Да, да, да, да. Ну, на чем и зачем? <клых> зачем – это всегда самый главный вопрос, потому что, когда, например, мне задают вопрос, с чего начать бизнес, я всегда задаю, вернее, я даю сразу такую хорошую, добрую рекомендацию, которая когда-то мне помогла, и потом помогла тысячи людей. Начинать нужно любой бизнес с трех вещей. Это лист бумаги, это ручка и 30 минут времени для того, чтобы себе, людям, ответить на вопрос, зачем тебе нужно заниматься бизнесом. Это определяющий вопрос. Так, чтобы было понятно, зачем. Вот, вот мы делаем проект Лига Чемпионов. Я скажу, э, готовятся осенью к выходу продукты. Это миллиардные продукты, цифровые. Это продукты по уровню не ниже, чем, например, Касперский, там 1С Бухгалтерия. Ну, они не такие, но они по масштабу не ниже. Я бы сказал, даже еще мощнее. Причем они на весь мир пойдут, прямо на весь мир. из за лета можно а, даже с нуля новичков. У нас очень много есть новичков, которые пришли сегодня в комьюнити, не имея никакого опыта в MLM-бизнесе. Вот, буквально за месяц, за два, за три сделали невероятные, на самом деле, результаты, построили большие структуры, заработали очень неприличные деньги, так сказать, да? И это же вопрос в том, что у тебя строится рычаг большой и работает классный такой эффект с миру по нитке, рубаха. рубаха. Представь себе такую вот картину. Допустим, у тебя есть сеть, 10 тысяч людей, или давай, окей, okay, тысячи людей. И выходит какой-нибудь, допустим, эликсир молодости. Например, там стоит он 20 долларов, ты его выпиваешь на 20 лет, молодежь. Один второй третий попробовал куча эффектов от сумасшедшей во всем мире шумиха. Скажи мне, пожалуйста, а имея, допустим, экономическую модель за этим, да? Получение, ну, продвижение на рынок э, при помощи реферальной системы и получение за это бонуса. Э, как, при каком условии ты больше заработаешь? Когда у тебя будет тысячу партнеров, которые пойдут завтра же об этом рассказывать продукт Или когда ты будешь один ходить рассказывать? Конечно же, первый вариант. Ну, вот представь себе, представь себе, что примерно что-то нечто такое, не, конечно, не, не эликсир молодости, не надо там потом где-нибудь там в интернете рассказывает, что Юрий Свобода сказал, что в изи будет Алексей Молодости нет, но очень похоже на реакцию рынка, продукт есть такое понятие реакция рынка это очень важный критерий когда ты с каким-либо продуктом куда-либо идешь, реакция рынка, вот, а как люди будут реагировать на рынок, можно прийти и продавать, допустим, на рынке ну, производить э, застежки для педалей велосипедных для цирковых медведей. Ну, медведи в цирке ездят на великах. А у них есть, ну, понятное дело, там какие-то там свои там, эти, там, педали там, с застежками. И вот представляешь, что производишь эти педали, ну, в смысле, застежки. И ты приходишь и предлагаешь продукт людям. Какова реакция рынка? Ну, я думаю, 0 из 100. Ну кому нужны? Это очень узкий сектор. И люди на этом все равно делают деньги. Понимаешь, бизнес даже делают на этом. Или там, я знаю, там ребята делают сполера на BMW 5 модели какого-то 84-го. Но я не знаю, кому из моих друзей нужен этот спойлер, правда. А теперь представь себе, ты выходишь на рынок, у тебя есть, например, допустим, там хлеб. Да, какой-то там новый, классный, там полезный, вообще там, по вкусовым качествам просто не уступает тому, что есть сегодня на рынке. Вот, и при этом хорошая цена. Очень хорошая, доступная цена. Понятно, что при втором варианте ты рынок воюешь очень быстро, даже если будешь получать какие-то очень маленькие там, проценты, но за счет большой массы ты рынок быстро а, можешь, в общем, на себе создать и заработать капитал. Вот, вот примерно вот это у нас будет происходить осенью, в этом году. Вот такие дела. Поэтому есть полный смысл сейчас. А, фишка в том, что сейчас можно за этот год, и я даже убежден в том, что у нас за этот год появится много людей, которые, вот представь себе рывок такой, ты делаешь полгода, например, допустим, 3 месяца лета и 3 месяца осень. Зимой в декабре со своей семьей уезжаешь на какие-нибудь острова, пишешь реально счастливый такой классный, вот именно на, на полном серьезе, потому что это твоя уже реальность. Пишешь где-нибудь на всем там этом острове, жизнь удалась, и там со своей, своей семьей там три месяца там где-нибудь там в райском уголке планеты отдыхаешь, потому что ты обеспечил себя на много поколений вперед. Вот примерно вот такой сценарий сейчас ожидает многих наших партнеров нашего канала. Там... Здорово, Юр, благодарю тебя за вдохновение. Спасибо. Счастливо. Да, все, всем пока-пока.